одна звезда, она твоя, о, ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят, пускай ведет звезда тебя дорогой в день Тебя там встретит огнегривый лев, И синие вол исполненный очей. С ними золотой орел небесный, Чей так светел взор незабываемый.